Я от мужчин недавно слышала более веселое слово. Короче, стояли два мужика, разговаривали. Говорит, Один говорит, пойдем сегодня в бар. Он говорит, не, не могу, мне еще ехать на потрохушки. Потрохушки. Это что, какая-то новая станция метро? Типа черемушки, потрохушки, ну, оранжевая ветка. там, Две пересадки с члена на член. Ну, потрохушки.